Всем привет, на связи Фисерк, и если ваша жизнь такое вот дерьмо, которое здесь вот валяется повсюду, то можно приступить к просмотру почты, которая у вас приходит, и собственно здесь увидеть третью цель от мод. Вот, готовы поймать беглеца, эту гадину видели в этих координатах, только посмотрите на эту... Литчика Вот, получили мы, значит, третью цель от мод э -э Закрыли свою лавочку-забегаловку Еще тут дождь прилетел из ниоткуда а Давайте посмотрим на карте, где эта целька у нас находится А эта целька у нас находится вот здесь Блин, как же ты далеко находишься, целька э -э Почему ты не могла быть поближе-то? Ну ладно, в общем-то пока мы летим я думаю пройдет секунда когда дождь будет подходить к концу вы уже доберетесь до данной точечки кстати она может быть у вас в другом где-то месте вот еще раз вспоминаем что это за чиберик-биберик был это у нас был вот такой парень вот а, об, облетаем все это место которое тут нам предлагается и глядишь где-нибудь, да мы его и обнаружим, здесь его нету, здесь его нету, совершенно нету, но если честно я бы наверное искал его где-нибудь в центральной части парка, давайте тут и поищем. Это, разумеется, не он. И это не он. А где тогда он, спросите вы? А он, скорее всего, у нас... А где он? Ты где? Где же ты? Этот чел не хочет находиться Он решил спрятаться А, вот он Я знаю, что это ты Но нет, это не ты Конечно, все бы так просто было, конечно Так, у нас есть возможность заехать куда-то вот сюда Может быть он где-то там прячется Ну, это маловероятно, конечно, но... Все же такое может быть нет, конечно, тут его не будет. Пухлички. Пухлички. А где ты? Парень. О, вот ты где. В смысле ты будешь бегать от меня? Ой. Цель сдалась, теперь будет следовать за вами. А ну стоям бы. Тебя мог ушатать, понимаешь что это? Так, мотоклубство, Заказать зачем заказать? Давайте транспорт. Давайте тогда по-другому поступим. Расформировать. Здесь секьюри серф стать шефом и транспорт прекрасно. Так даже не знаю, на чем мы поедем. Так, давайте тогда не знаю, еще раз попробуем услуги. Транспорт. Чефа Бузарт. Давайте Бузарт вызовем. Вот наш Бузарт. И мы в него присядем. Полетели! Конечно же, полетели когда наша мадемуазель совсем близко становится, мы потихоньку снижаемся, правильно ж? стоим бы, все, ты должен быть счастлив, что мы приехали, давай влазь, пойдем Бежишь? Все, молодец! Что ж, если вам нравятся такие ролики, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну и пишите комментарии, хотели бы вы поймать еще какого-нибудь преступника для данной тети мод, с вами был Фисерк. всем огромное спасибо за внимание и всем пока